Если по центральной улице выйти из совхоза «Россия», дойти до первого перекрестка, на противоположной стороне мы увидим вот такие вот красивые ворота. Сейчас пойдем посмотрим, что там. А находится за этими красивыми воротами орнитологический парк. Так что давайте прогуляемся вместе с нами по его дорожкам. а те кто досмотрит мое видео до конца, увидит, кто по ночам хозяйничает в этом парке. Приятной прогулки! Итак, прям с первой лавочки открывается отличный вид на кварталы для отдыхающих, барстные сезоны, бридж. И если посмотреть чуть левее, то прекрасно видны абхазские горы. В облаках, заснеженных вершин вроде нет, только облака в горах. Вот. бамбуковые заросли и пруд. На пруду пока никого не видно, но он длинный, идет по всей территории. Может где-нибудь в теньке и прячутся водоплавающие. Зря осетовал на отсутствие животных и правда вот удирает лебедь. Эх, спрятался. Идем вдоль берега пруда. Попадаем на площадочку с вольером. Первый признак орнитологии – это у нас уточки. Мандаринка. Отряд гусеобразных. Семейство Утиные. Небольшая утка и масса 400-700 грамм. Есть. И самое интересное, что внутри вольера для них стоят скворешники, на которых они сидят сверху. Интересные утки живущих скворечниках. кстати все промаркированы на лапках бирочки на следующей вольерной площадочки нас радует не только вольер с птичками но и вот такая красивая клумбочка сейчас я ее крупным планом покажу Ну, вокруг наши родные бархатцы. В середине юка, наверное, хотя не знаю, как это называется. А нет, юка это вот это вот, вот это вот зеленая вот юка. А это у нас агава голубая, голубая агава. Две голубых агавы в центре клумбы. Вот такая вот клумбочка у нас, ой красота какая. у нас фазаны Я здесь не А теперь позвольте мне немного отвлечься от птиц и показать, какие растения растут в этом парке. Ну и первое встреченное нами растение с табличкой. Достаточно интересное название. А это полевой клен, видите какие мелкие-мелкие листики, но очень похожие на клен, ни с кем не спутаешь. И самое главное семена, огромное количество семян тоже, которые ни с кем не спутаешь. А вот этот красавец тоже как у клена с резными листьями. Увы, к клёну не имеет никакого отношения. Вот он как называется. Вот их здесь целая полянка. Близко не подойду. Газон. Смотрите, какой интересный клен с двусторонними листьями. Очень интересно наблюдать его на ветру. С одной стороны серебристый листочек, с другой зеленый. Ну и раз мы все равно идем мимо... Расскажу вам про два вида эвкалиптов. Вот это так называемый серебристый эвкалипт. Эвкалипт Ганна называется. Вот его данные. Вот смотрите, какие у него листики, кругленькие. Немножко похожи на листья акации. Вот еще раз золотистый эвкалипт. А вот обыкновенный эвкалипт, который мы покупаем в вениках. Вокруг площадки для варьера стоят лавочки, можно отдохнуть. Ну и сами видите, популярные здесь эвкалипты. Соблезающие с шкурой. И пальмы. Финиковая пальма, похоже. Сейчас посмотрим, что за финики на ней. Такие вот финики, красивые кустики такие. А под кустиками у нас, ой, ты кто, зверь? Зайка. Два зайки. Два зайки даже да класс, а это рядок шелковиц у нас шелковица белая, крупнолистная. Целая аллея шелковицы. Дорожка с двух сторон насажена имя. Но ягодки вон только наверху остались. Все видно, съели. Вот ягодки красинькие. Так ну вот среди голубей появились более крупные птицы. Вместе с голубями вышли покормиться лебеди. Или это гуси такие. Ух ты, какие здоровые. Это все-таки, наверное, гуси. Да, больше похоже на гусей, а не на лебедей. Привет. Ну, привет, гуси. Ох, какой еще один. и по этой дороге идем в Камбонус через то есть мы там в Камбонусе направо едете а если кто-то сли сюда ну давайте, давай я сейчас одинок покажу вот это, похоже, лебедь. Вот это вот. А остальное, мелкие, это гуси, наверное, все-таки. Вон их там, вдали дети кормят. Их очень много, гуси здесь. этот вольер интересный на крыше сидят голуби ждут когда кормежка начнется а в вольере волнистые попугайчики сейчас мы послушаем их и поговорим с ними Что -то? Что -то? Уходим мы лебединые олейки прощаемся с утками и гусями идем дальше тутовник здесь посажен по кругу но до ягод уже не добраться все оборвано только на вершине остались здесь вот кругом идут финиковые пальмы здесь фиников правда нет они вон только в зародышах вот а это Юка что ли расцвела? Ой, красота какая. Какие цветы? Ой, а здесь какая красота. Вот. Молоденький, целый выводок. Мама отгоняет голубей. Ой, а это кто прибежит? 5 6 7 8 9 10 12 штук 4 4 12 штук Ой, моется, смотри умывает моем да, утка шучки охраняет моются. птенцов. Детей задавите, кобелицы там кусок хлеба лежит Ты посмотри, какие <с нахалки <с Ну нахалки живите, а за мамой побежали все, смотри как, все цепочкой. Вот со стороны по здесь уже более красиво. Ну а теперь, как я и обещал, я покажу вам ночных хозяев парка. Гуляя ночью по парку, самое главное не нарваться на страшного зверя, который здесь по тропинкам бродит. Видишь? Улепетывает. Ты куда бежишь, друг? Так наш друг и не хочет наш покидать. Он бежит впереди по дорожке. Ну что ушастый? Пойдешь с нами за морковкой или как? <связать> Маленький зайчоночек не боится подпускать даже к себе. Ну давай, сюда ой. Чувак испугался. Красивый, серенький. Ага. -а -а. Пойдешь? Целый здоровый загон с кроликами. Вон они там по всему загону лежат. Беленькие, серенькие, всякие. С домиками. Так что, когда настает ночь и птицы засыпают, полномластными хозяевами опарка становятся эти милые пушистые зверьки с длинными ушами.